На этой неделе нас ожидает четыре важных астрологических события. 13 декабря в 11.53 по киевскому времени Марс входит в знак Стрельца до 25 января 2022 года. Ссылка на видео в закрепленном комментарии. 13 декабря в 19.52 Меркурий входит в знак Козерога до 2 января 2022 года. 19 декабря в 6.35 утра. Полнолуния в близнецах 19 декабря венера переходит в ретроградное движение в козероге до 30 января 2022 года 13 декабря переломный день для многих две ингрессии марс и меркурий дают огромную пробивную силу но при этом необходим трезвый контроль своих действий общая ситуация меняется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 и это позволяет воплощать мечты и амбиции в реальность через трудолюбие, силу воли, структурирование информации. Полнолуние в Близнецах 19 декабря – последняя полнолуния 2021 года. В этом же знаке находится производная Луны, негативная кармическая точка, черная Луна. Поднимутся все нерешенные задачи. Пришел момент осознания. Для многих это полнолуние станет кульминацией событий, связанных с темами близнецов. Это ближнее окружение, родственники, вопросы обучения, поездок, получения документов. В течение дня Венера переходит в ретроградное движение. Солнце всходящемся в сходящемся гармоничном аспекте с Юпитером 19 декабря. Формируются благоприятные обстоятельства для того, чтобы исправить ранее совершенные ошибки в сфере личных и деловых взаимоотношений. Ретроградная Венера возвращает к прошлому. Открывает возможности начать все с чистого листа. Используйте это время для глубинного анализа и изменений. Далее подробнее по лунным дням. 13 декабря, понедельник. Растущая луна в Овне. С 13.26 по киевскому времени 10 лунный день. До этого, соответственно, 9 который называют темным днем Гекаты его символ летучая мышь. Это время обольщений, иллюзий, обманов, заблуждений. Могут быть мучительные сны. Вселенная в 9-й лунный день посылает нам знаки, к которым надо отнестись внимательно, трезво обдумать и оценить каждый: камни 9 лунного дня черный жемчуг. Александрит, Раухтопас, Змеевик. С 13.26 начинается 10 лунный день. На внутреннем уровне позитивный, светлый, его символ, источник воды, фонтан, который связан с постоянно переполняющей человека энергией, напоминает о духовной самостоятельности. Десятый лунный день связан с традициями, самоуглублением, включением кармической памяти. В этот день происходит выход на тайные источники знаний. Хорошо в этот день создавать фундамент, базу будущих успехов. Лунные влияния благоприятны, способствуют обретению ресурсов, новых источников энергии, сил. Камни, янтарь, уворовит, оливин, хризолит, сардоникс. Весь день Луна в гармоничном аспекте с Солнцем. Но формируются напряженные аспекты с Плутоном и Венерой. Но в целом понедельник очень ресурсный, важный день. Во второй половине дня могут произойти яркие счастливые события. В 11.53 по киевскому времени Марс входит в знак Стрельца, а в 19.52 Меркурий входит в знак Козерога. Усиливается жажда приключений. Люди находят мотивацию, чтобы делать то, что может изменить жизнь к лучшему. Меркурий в Козероге все структурирует, помогает правильно расставить приоритеты, а также способствует обучению на ошибочных поступках других людей. 14 декабря во вторник растущая луна вовне до 10-11, а с 13.40... 11 лунный день начинается символ этого дня огненный меч корона сокровенный символ лабиринт из которого человек должен выйти и перестать быть жертвой в 11 лунный день необходима осторожность внимательность выполнение любого дела бросать начатое нельзя все следует обязательно доводить до конца полезно проводить очистку организма устроить разгрузочный день камни помогающие гармонизировать окружающее пространство это огненный опал гематит или еще называют кровавик сердолик период луны без курса с 451 до 10 11 по киевскому времени После чего Луна переходит в знак Тельца и строит гармоничный аспект с Меркурием, что способствует улучшению жизненных обстоятельств, гармонизации отношений в семье и с близким окружением. Хороший день для сделок купли-продажи, конечно, уже после периода Луны без курса. Гармоничные планетарные влияния помогут решить сегодня множество задач. Появятся ценные идеи по усовершенствованию и повышению производительности труда. 15 декабря, среда, растущая луна в Тельце, 12 й лунный день с 13.56. Символ чаша граля как знак человека или символ сердца. День милости и сострадания, включение космической энергии любви, очищение мыслей. Это день победы мудрости над умом и чувствами, день успокоения, душевного здоровья. Полезно дарить подарки, раздавать вещи тем, кому они могут быть полезны, подавать милостыню. Камни 12-го лунного дня, лазурит, желтый коралл, перламутр, розовый жемчуг. В течение дня Луна в напряжении с Сатурном и в соединении с Ретро Ураном. Бережливость и осторожность помогут избежать неприятностей. Сатурн ограничивает, но ограничивает разумно. У многих людей может присутствовать ощущение глубокого одиночества и нужды. Появляется острая потребность получить эмоциональные связи. В то же время хочется чего-то нового, свободы, независимости, а внешние препятствия мешают это реализовать. Нормы, правила, традиции в этот день воспринимаются с особым возмущением. Возможно, разочарование в семейных отношениях. 16 декабря, четверг, растущая луна в Тельце до 22-42, после чего переходит знак Близнецы. С 14-15 по киевскому времени 13 лунный день. Символ колесом, образ змея, кусающая свой хвост. Свастика, как символ солнца. Свастика символизирует движение, прежде всего крови. Циркуляцию энергии по каналам человеческого организма. Это магическое время. Это день получения и накопления информации. Организация групповых контактов. Коррекции прошлого. Работы с кармой. Камень благородный опал. В течение дня Луна строит гармоничные аспекты с Венерой и Плутоном. Но в напряжении с Юпитером. Однако напряженный аспект на самом деле полезен, это напор и энергия. И правильно распорядившись этим потенциалом, можно решить денежные проблемы, вернуть долги или получить ресурс, чтобы освободиться от долгов и кредитов. Отличный день для решения вопросов наследования имущества, страхования, крупных покупок. Один из самых ресурсных дней недели. Впрочем, можно сказать, что астрологическая погода практически всю неделю благоприятна понедельник немного тревожный день многое меняется возникают новые обстоятельства нужно адаптироваться к вновь сложившимся сложившимся ситуациям и в выходные тоже может быть сложновато а со вторника по пятницу включительно эффективный период 17 декабря пятница растущая луна в близнецах с 14 39 14 лунный день это время призыва, ментальной активности, работы с информацией, поэтому он символизируется трубой. Камень — гиацинт. Луна в оппозиции с Марсом и в трине с Сатурном. С одной стороны, теряется чувство опасности. Игра и веселье может привести к неприятностям. Но с другой стороны, при поддержке Луны Сатурном нужно очень постараться, чтобы во что-то встрять и пожалеть об этом. Разумный риск приветствуется, но это не должна быть безшабашность. По неосторожности можно получить травму или толкнуть кого-то, и тогда может вспыхнуть конфликт. А если что-то произошло в семье, то разборка с битьем посуды вполне может случиться. Но даже если произойдет что-то подобное, все закончится и забудется. Тригон от Сатурна к Луне, исходящийся секстиль Марс-Сатурн, очень обнадеживает. 18 декабря, суббота. Растущая Луна в Близнецах. С 15 9, 15 лунный день. Символ, змея, шакал, человек, который борется с нечистью. Это день темной богини Гик... Гекаты. Время искушений и соблазнов. В этот день активизируется темная сторона каждого человека, поэтому нужно практиковать любые формы аскетизма. Камни, агат, марион, гагат. Луна в соединении с черной луной и в квадратуре с Нептуном. Время ошибок, мрачных мыслей, сожалений об упущенных возможностях. Воры, мошенники, обманщики, сплетники активизируются в этот день душевное состояние многих людей напоминает тоску подавленность чтобы хоть как-то поднять себе настроение начните планировать следующий отпуск важно поддерживать двигательную активность несмотря на желание закутаться в теплый плед и даже если погода оставляет желать лучшего необходимо выходить на улицу дышать свежим воздухом и тщательно проветривать жилое и рабочее помещение не стоит устраивать шопинг, иначе можно купить то, что абсолютно не пригодится, а это еще больше усугубить ситуацию на следующий день, в воскресенье, ведь с этого дня, с 19 декабря, начинается период ретро-Венеры, видео есть на моем YouTube-канале, посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии.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 С другой стороны в ближайшее время есть прекрасная возможность вернуть дорогие вам отношения возобновить деловое партнерство вернуть долги уважаемые дорогие зрители по вопросам обучения индивидуальных консультаций контакты на главной странице и под видео стоимость моей работы приемлема для всех более того к новому году и в январе я буду всем делать подарки кому интересно обращайтесь